Здравствуйте! Сегодня конец октября, 31 число, и я предлагаю вашему вниманию видеоотчет о делении орхидеи фаленопсис. Вот, два месяца назад мы разделили эту орхидею, и какие же у нас изменения произошли на ней. Давайте осмотрим нижнюю часть орхидеи. Вот на нижней части орхидеи мы можем видеть две детки, уже довольно-таки приличных размеров. Листики около 10 сантиметров. Видите, вот третий появляется листик. На нижней детке тоже. Вот здесь вот уже появляется, уже видно, третий листик. Вот. На этом цветоносике вот у нас Вместе с ними появилась два месяца назад. Но ну, вот такая. Только детка еще наросла небольшая. И что же дальше? Вот идем, идем вверх. По цветоносу, по срезанному. И видим набухшая почечка. Это застывший цветонос нерастущий. И на кончике вот у нас на кончике. Видите, еще две почечки проснулись. Это будут тоже цветоносы. Вот. Итак, наша орхидейка еще собралась и цвести. Нарастила две довольно-таки приличные по размеру детки. Третья маленькая. И собралась цвести. Верхняя часть не радует такими успехами. Вот я срезала Цветоносы один здесь срезанный, так, подсушивается. Этот цветонос срезала вот так, но он решил подрасти. Его вот здесь на краю еще и почка образовалась. Вот. И вот здесь уже видно, новенький листик собирается расти. С корешками у нас пока еще проблема. В общем, мы с вами. Корешками не питаемся. Маленькие корешки еще, наверное, росли. Вот. До свидания. Кому было интересно видео, подписывайтесь на мой канал.